Уважаемые дамы и господа, мы продолжаем наш эфир, и сегодня у нас, как всегда по средам, запланированная встреча с нашим замечательным, с нашим интересным, с нашим всезнайкой Алексеем Орловым, его программе «Моя Америка». Алексей, добрый день. Добрый день, Толя. Добрый день, дорогие дамы и господа. Ну, опять-таки, мы сегодня будем говорить о сегодняшнем дне, но мы... По традиции, обернемся к истории. Я бы назвал, свой передачи так, «История импичмента Никсона повториться не могла». А вот самая свежая история. В среду, 18 декабря, в прошлом месяце, мы с вами знаем, Парата представителей подвергла президента Дональдсу импичменту. Его обвинили в злоупотреблении властью, «abuse of power» и в обструкции Конгресса. Обстракшен of Конгресс. И вот тем самым Нижняя Палата выполнила свои обязанности согласно Конституции в процессе импичмента, и ей следовало сразу же передать статьи обвинения Сенату. Ну, поскольку Сенат, опять-таки, согласно Конституции проводит суд над обвиняемым. Мы с вами хорошо знаем, спикер Пелоси, не спешила передавать статьи импичмента в Сенат. Передавая их только в среду на прошлой неделе, 15 января, то есть спустя почти месяц после предъявления президента обвинений. Перед тем, как передать, Пелоси потребовала у лидера республиканцев в Сенате Михаила Макконнелла вызвать на суд свидетелей, показания которых подтвердят вину президента. Не согласись, господин Макконнелл? не получишь на рассмотрение Сената статьи обвинения. Дамы и господа, требуя это, такие, такой ультиматум, скажем так, госпожа Пелоси превышала полномочия отведенной Конституцией Конституции палате представителей. Я она, разумеется, об этом знала. Знала и все-таки требовала. Возвращенный вопрос, как подобное пришло ей в голову? Мы с вами не должны гадать. Вопрос, ответ на вопрос, как подобное пришло ей в голову, дал журнал «Тайм», причем дал со ссылкой на работника канцелярии спикера мадам Пелоси. Оказывается, мадам решила предъявить Баконулау тиматам еще до голосования Палаты представителей по статьям импичмента. Голосование было 18 декабря. 18 декабря. Но вот 5 декабря, 13 дней до этого, Пелоси смотрела по телеканалу CNN, она, видимо, другое не смотрит, она смотрела интервью корреспондента этого телеканала Дона Лемона с Джоном Дином. Дин в течение трех лет был юридическим советником президента Ричарда Никсона. И вот в ходе беседы господин Дин в частности сказал, я цитирую господина Дина, «Пелоси не следует посылать статьи импичмента в Сенат. Она может объявить. «Давай Давайте-ка попридержим эти статьи до тех пор, пока Сенат не согласится с нами. Это в ее власти», — сказал Дин. Дин также сказал у Пелоси, цитирую, есть реальное средство для достижения цели. Ну, цель Пелоси, мы знаем с вами, это изгнание Трампа из Белого дома. Если бы такой совет дал не один кто-то другой, мадам Пелоси вряд ли прислушивалась бы, вряд ли. Но она полагала, как, кстати, многие демократы, что процесс импичмента Трампа будет развиваться по тому же сценарию, что и процесс импичмента Никсона. То есть, Трамп уйдет в отставку, не дожидаясь ни решения палаты представителей, ни суда в Сенате. И вот предложение бывшего юридического советника Никсона Пелоси восприняла как руководство к действию. Она отказалась передавать статьи импичмента в Сенат и предъявила МакКоннеллу ультиматум. Она не учла. Она не учла, что политическая обстановка в сегодняшней Америке мало напоминает Америку конца 60-х, начала 70-х годов прошлого столетия. Что объединяет демократов, если сравнивать прошлую обстановку и нынешнюю? Их роднит ненависть к Ричарду Никсону и Дональду Трампу. Никсон был до Трампа самым ненавистным для демократов президентом. Во всем остальном никакой абсолютно схожести. Ну, например, когда Трамп переступил в январе 2017 года порог Белого дома, совсем недавно, три года назад, большинство мандатов в Палате представителей в Сенате владели его однопартийцей. Никсон, Ричард Никсон, он мог только об этом мечтать. В 1969, в 1969 году Никсон стал первым за 120 лет президентом, занявшим, кто столкнулся в Конгрессе, обе палаты которого контролировала оппозиционная партия. До Никсона это произошло... В 1849 году, когда президентом стал Закари Тейлор. Итак, если Трамп стал президентом, и обе палаты Конгресса контролировали его однопартийцы, Никсон стал президентом, и обе палаты Конгресса контролировали демократы оппозиционная партия. Поэтому Трамп в первые два года своего президентства и когда и Палата представителей и Сенат были однопартийцами, Трамп мог рассчитывать на поддержку Конгресса всех своих предложений. В частности, в конце 2017 года, это первый год президентства Трампа. Благодаря поддержке однопартийцев была осуществлена предложенная Трампом налоговая реформа. Президент Никсон с первых же дней столкнулся с противодействием демократов. И что случилось, и республиканец Никсон пошел на поводу демократов, восстанавливая тем самым против себя однопартийцев. Вот это важно. Никсон стал восстанавливать против себя республиканцев с первых же недель и месяцев президентства. На границе 60-х, 70-х годов в стране грозила инфляция, и демократы в Конгрессе... Предложили установить правительственный контроль над ценами и зарплатами, то есть превратить рыночную экономику в экономику, которая управляет государство. Как реагировал Никсон? Никсон не перечил. Закон о контроле над ценами и зарплатами – Просуществовал, правда, всего лишь два года, 71 по 73 но этого было достаточно, чтобы республиканцы отвернулись от президента. Продолжим. Никсон безропотно утверждал принятые Конгрессом программы позитивных действий, affirmative action. Эти программы предоставляли... Меньшинствам преимущество перед белыми американцами в самых различных сферах. Но в то время меньшинствами считали только афроамериканцев, сегодня у нас меньшинства и латиноамериканцы, и американцы с азиатскими корнями, и гомосексуалисты, и лесбиянки, бог знает кто. У нас сегодня не меньшинство, только белые мужчины. Первые программы affirmative action позитивных действий вошли в строй при, презид... при Линдоне Джонсоне, это был демократ-предшественник Никсона. Но при Никсоне эти программы расцвели пышным цветом, и вот поддержка позитивных действий расшатывала отношения президента с республиканцами. Не прибавило Никсона популярности среди республиканцев заполнение вакансий в Верховном суде. Назначенный Никсоном в 1969 году либеральный судья Орен Бергер был неприемлем для многих республиканцев. В 1970 году, на следующий год, Никсон решил исправиться, но контролируемый демократами Сенат отверг кандидатуры двух его назначенцев, и президент сдался. Никсон назначил Верховный суд либерального судью Гарри Блэкмана. Его третий назначенец, Льюис Пауэлл, был под стать первым двум и Бергеру, и Блэкману. Только Уильям Ренквист последний назначение с Никсона удовлетворил республиканцев. Ну и, конечно, не способствовал укреплению отношений Никсона с однопартийцами внешнеполитический курс. Многие республиканцы встретили в штыке решения Никсона установить дипломатические отношения с коммунистическим Китаем. И гораздо большее недовольство республиканцев вызвало провозглашенная Никсоном политика разрядки, дитант в отношениях с Советским Союзом. В 1975 году, это на следующий год после отставки Никсона, бывший помощник Никсона Патрик Бьюкенне опубликовал книгу. Книга называется так: Консерваторы голосуют, либералы побеждают. И это факт. Никсон дважды побеждал на выборах в 1962 72 годах. Побеждал во многом благодаря поддержке консервативного крыла республиканской партии. Выигрыши от его президентства были либералы. Дональд Трамп, мы знаем, сплотил республиканцев. Ричард Никсон оттолкнул большинство из них. И когда Никсон подал в отставку в 1974 году, он подал в отставку после визита в Белый дом трех авторитетнейших среди республиканцев законодателей И они сказали президенту «Палата представителей подвергнет вас импичменту, передаст дело в Сенат, и многие сенаторы республиканцы будут голосовать вместе с демократами». Таким образом, Никсону не оставалось ничего другого, чтобы подать в отставку, не дожидаясь, когда он будет импичнут с палатой представителей. Теперь, спустя 4,5 десятилетия после отставки Никсона, Пелоси полагала, события будут развиваться так же, как в 1974 году. Трамп останется, как Никсон, без поддержки однопартийцев. Но этого просто-напросто не могло случиться. Это не могло случиться не только потому, что политика Трампа, внутренняя и внешняя, сплотила республиканцев. Этого не могло случиться еще и потому, что существует громадная, громаднейшая разница между сегодняшними средствами массовой информации и средствами информации 70-х годов. В годы Никсона Абсолютное большинство журналистов, ведущих газет, журналов, телекомпаний поддерживали демократов. Когда в 1973 году начал разворачиваться аутургейский скандал, у Никсона не было защитников в общенациональных средствах массовой информации. Комментаторы телесетей CBS, NBC и ABC. Они будто бы соревновались друг с другом, кто вылит больше словесной грязи на президента. От них, от этих людей, от либеральных демократов, журналистов, телевизионщиков не отставали корреспонденты ведущих газет, таких как «The New York Times», «The Washington Post». Альтернативные прореспубликанские средства массовой информации, они, конечно, существовали, но они были ничто в сравнении с гигантной информационной индустрией. Американцы получали одностороннюю информацию, поэтому рейтинг президента снижался из месяца в месяц, и в конце июля 1974 года Никсона поддерживала меньше 30% избирателей. 9 августа 1974 года он ушел в отставку, не дожидаясь решения Палаты представителей. Сегодня те самые СМИ, которые я назвал, они по-прежнему поддерживают демократов. К ним добавились два круглосуточных телеканала CNN и MSNBC. И, конечно, есть социальные сети. Но, это очень важное но, у продемократических антитрамповских СМИ уже нет монополии на информацию. В 1996 году начал круглосуточные передачи телеканал Fox News. Он стал одним из главных источников правдивых новостей. Громадную популярность приобрели консервативные радиошумены. В социальных сетях нашлось естественно пространство и для комментаторов республиканцев. Да и сам президент Дональд Джей Трамп мастерски использует социальные сети. Избирательная база Трампа не пошатнулась за годы его президентства. База окрепла, и об этом свидетельствуют опросы общественного мнения. История с Ричардом Никсоном не могла повториться. Ненавистники Трампа, которым предложит, естественно, спикер Пелоси, но-но-но-но, она публично говорит, я-я-я, я не испытываю ненависти к Трампу, я молюсь ему, за него каждый вечер. Окей, она лжет. Окей, она ненавистница. Так вот, ненавистники Трампа во главе с мадам Пелоси, они не учитывали, затевая процесс импичмента, еще одного факта. Они не учитывали весьма важного фактора, конституционного. Предъявленные Трампу обвинения, мы слышим, сегодня, вчера начался суд в Сенате, сегодня выступают прокуроры, менеджеры из палаты представителей, пускай их слушает дядя, но не дядя Лёша. Так вот, предъявленные Трампу обвинения не тянут на импичмент. Обратимся к Конституции. Статья 2, раздел четвертый. В Конституции записано, президент, вице-президент и все гражданские должностные лица Соединенных Штатов могут быть отстранены от должности по импичменту за государственную измену взяточничество либо за другие серьезные преступления и правонарушения. Палата представителей обвинила Трампа в злоупотреблении властью и в обструкции Конгресса. Это, разумеется, не измена и не взяточничество. Но можно ли, дамы и господа, эти статьи обвинения охарактеризовать как серьезные преступления и правонарушения? Да ни в коем случае. Ричард Никсон. Он обвинялся в сокрытии cover-up фактов взлома штаб-квартиру Национального комитета Демократической партии. И cover-up это действительно правонарушение. Как только Никсон ушел в отставку и стал гражданским лицом, он мог быть привлечен к судебной ответственности. Его спас Джеральд Форд, который занял пост президента после отставки Никсона. Форд объявил, я цитирую, о полном и безоговорочном помиловании Никсона за любое преступление. считает, что решение Форда стало главной причиной его поражения на президентских выборах в 1976 году. Обратимся к Биллу Клинтону. Ему были предъявлены обвинения в 1998 году Палаты представителей, обвинения во лжи под присягой, перджери и в препятствии правосудию, abstraction of justice. То и другое серьезное преступление. Клинтону не грозил суд, поскольку Сенат его оправдал. Но как только Клинтон расстался с Белым домом, стал гражданским лицом, он был немедленно лишен права заниматься юридической практикой. Предъявленные Трампу обвинения не примет к рассмотрению ни один суд. Но ненависть демократов к Трампу достигла такого уровня, что, как сказал сенатор-республиканец Рэнд Пол, они предъявили бы ему обвинение по импичменту даже за нарушение правил парковки, и уж тем более за превышение скорости. Злоупотребление властью, дамы и господа, ну назовите президента, который не злоупотреблял властью. Барак Хусейн Обама отправил Ирану полтора миллиарда, миллиарда долларов наличными, без согласования с Конгрессом. Такого подарка иранскому режиму нельзя было делать, потому что деньгами распоряжается согласно Конституции. Конгресс – законодательная власть, а не исполнительная. Барак Обама не злоупотреблял властью. Окей, Абструкция Конгрессу. Напомню. Обамовского министра юстиции Эрика Холдера вызвали в палату представителей для ответа на вопросы об операции «Fast and Furious. В результате этой операции мексиканские бандиты получили американское оружие. Из одного оружия был убит американский пограничник. Эрика Холдера вызвали в палату представителей. Обама распорядился – Министр не должен реагировать на вызов в Конгресс. Это не обструкция Конгресса. Предъявленные Трампу обвинения не тянут на импичмент. Мечта мадам Пелоси о повторении Никсоновского сценария не могла осуществиться. Возможно, этого не осознавали ее молодые коллеги, но те мальчики и девочки. В палате представителей которые в середине 70-х годов либо ходили пешком под столом, либо еще не появились на свет. Но госпоже Пелоси в марте исполняется 80 лет. В годы Никсоновского президента она была в Сан-Франциско активным деятелем Демократической партии. Ей следовало бы распознать разницу между 70-ми годами и сегодняшним днем. Но ненависть к Трампу заслала ей глаза, лишила здравого смысла. Суд в сенате уже начался. Обвинения, предъявленные палатой представителей президенту Трампу, будут отвергнуты. Трамп останется в Белом доме. И вопрос о продлении его полномочий будут решать не сенаторы, не конгрессмены, этот вопрос будут решать 3 ноября нынешнего года избиратели. Вот на этой ноте, дамы и господа, я ставлю точку в монологии. Будет небольшой перерыв на рекламу. После рекламы я вернусь к вам и жду я ваших вопросов. Мы возвращаемся в программу Алексея Орлова «Моя Америка». Как всегда, во втором сегменте Алексей любезно соглашается ответить на ваши вопросы или обменяться с вами мнениями. Поэтому, пожалуйста, номер телефона в студии 847-400-5200. Все линии горят. Алексей начинаем принимать звонки. Добрый день. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. А, уважаемый Алексей, в прошлые выборы. Вы, ну, единственный уверенно предсказывали, что э, мы потеряем палату представителей. Что, к сожалению, и произошло. А как вы смотрите теперь, э, что вы можете предсказать на, пред... на будущие выборы? Сможет ли э, Трамп отвоевать э, палату представителей? И сохранить Сенат. Но то, что он победит, как говорится, никто не сомневается из нормальных людей. Но вот что будет с Конгрессом? Спасибо большое. Прекрасный вопрос. Но, во-первых, я начну с конца. Я тоже не сомневаюсь в победе Трампа. Это не значит, что Трампу гарантирована стопроцентная победа, дамы и господа. Мы с вами все помним, что было в 2016 году. Ваш покорный слуга, любитель прогнозов, прогнозировал победу Хиллари Клинтон. У меня были для этого основания, и были основания очень многих. Что случилось, мы знаем. Поэтому сегодня утверждать... Окей, я скажу, если бы выборы состоялись сегодня, Трамп бы победил 99,9%. Мы с вами не знаем, что произойдет к ноябрю. Так что о выборах президента пока молчу. Теперь, палата представителей. Ну, во-первых, то, что я предсказал, я ориентировался на историю и на то, что происходило в стране. Поэтому ошибиться в предсказании, что республиканцы потеряют палату представителей, труда не представляло. Теперь, что произойдет э, в ноябре? Если Трамп победит, то он, естественно потянет за собой кандидатов и в Палату представителей, и в Сенат. Если он, победит, если он победит. Причем отыграть в Палате представителей 18 мест, с одной стороны это кажется довольно сложно, с другой стороны это не сложно, потому что в Палату представителей после выборов прошлого года пришли люди из округов, в которых Трамп выиграл выборы в 2016 году. Значит, все эти люди, большинство, все, кроме двух или трех, голосовали на импичменте, голосовали за осуждение Трампа. И это им всем может откликнуться. Таким образом, я совершенно не исключаю, что республиканцы в случае победы Трампа смогут отыграть Палату представителей. Стопроцентной гарантий. Естественно, никакой нет. Я бы сказал так, шансы. 60 на 40. 60 демократы могут сохранить, большинство, оно упадет, но могут сохранить 40%. Это сегодня, опять-таки, сегодняшние прогнозы, дамы и господа. Январские, это не, не прогнозы октябрьские. Сегодня республиканцы, считают шансы у них есть отыграть палату представителей. Сенат, Сенат, Сенат совершенно другая картина. У нас преимущество, я говорю «у нас», потому что я имею в виду республиканцев – Небольшое, 53-47. То есть, если демократы отыгрывают три места, 50 на 50, но вице-президентом вице остается республиканец, то 50 на 50, председатель суда, э, вице-президент, это все равно преимущество республиканцев. Если, если демократы отыграют четыре места, вот это будет очень плохо. Теперь обратимся к тому, что происходит в Сенате. Ну, мы с вами знаем, в Палате представителей на каждых выборах разыгрываются все 435 мест. В Сенате картина другая. В Сенате каждые выборы, каждые два года разыгрывается треть мест. В этот раз будут разыграны, если мне не изменяет память, 34 места из них. Из них... Республиканцам нужно защищать 23 места, демократам защищать только 9 мест. Причем у демократов, те, которые должны защищать 9 мест, только два штата, в которых Трамп победил в 2016 году. У республиканцев ситуация гораздо хуже. Я считаю, что эти выборы, предстоящие выборы, гораздо важнее сохранить сенат. Чем отвоевать палату представителей? И вот почему. Если республиканцы потеряют Сенат, значит, в следующие два года, до следующих промежуточных выборов, не будет утвержден ни один судья, назначенный Трампом, ни Верховный суд, ни в Федеральные суды, ни в федеральные окружные, ни в апелляционные суды. Таким более того когда Трамп будет назначать новых министров, если кто-то уйдет в отставку, ему нужно назначать новых министров, опять-таки новые министры столкнутся с Сенатом, который находится под контролем демократической партии. Поэтому я рассматриваю предстоящие выборы по важности и выборы президента, и выборы в Сенат почти одинаковые по важности. Окей, повторю еще раз. Если Трамп подждет триумф, Республиканцы могут и отвоевать Палату представителей, и сохранить большинство мест в Сенате. Если будет даже не триумф, а так соу-соу, so -so, туда-сюда, в сторону-в сторону, небольшое преимущество Трампа, то все может случиться. Трамп может остаться, даже победив, может остаться без и Палаты представителей, и без Сената. Очень очень важные выборы. Ну, просто важные. Спасибо большое за вопрос. Спасибо огромное, Алексей, за такой обширный ответ. Давайте примем следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. А, алло, алло, добрый день. Добрый день, Алексей. Скажите, пожалуйста, Анатолий, во-первых, рад, что вы вернулись в эфир. Спасибо огромное. А, дядя Лёша, вот э, мы, русскоговорящие евреи Соединенных Штатов очень гордились, когда жили в Советском Союзе, тем, что э, гостифиталём Соединенных Штатов был, был Генри Киссинджер. А вот на мой взгляд, может быть, я ошибаюсь, что он нанес огромный вред Соединенным Штатам и тем более Израилю. Когда-то Голдомир говорила, что вы же евреи. А он сказал, я прежде всего гражданин Соединенных Штатов, а во вторую очередь, или третью очередь э, евреи. А она сказала, что у нас принято считать справа налево. Вот. А, скажите, пожалуйста, вы, вот вы говорили, что Никсон как-то когда стал президентом. Имел ли, он, э, под, попал же ли он в под влияние Киссинджа, который, на мой взгляд, очень плохое. Сделал для Соединенных Штатов. Спасибо. Спасибо большое. Хороший вопрос. Ну, во-первых, я согласен с Киссинджером, который сказал, я в первую очередь гражданин Соединенных Штатов, а потом еврей, дамы и господа. Мы в первую очередь граждане Соединенных Штатов, хотя меня, например, то, что происходит в Израиле, государство Израиль беспокоит не меньше Соединенных Штатов. Но, опять-таки, Киссинджер прав. Я напомню Киссинджер. Киссингерс выступал против поправки Джексона Ваника. Эту поправку принял Конгресс вопреки предложению Киссинджера. Киссинджерс считал, что это поправка Джексона Ваника, которая открыла многим евреям дорогу из Советского Союза, в частности, вашему покорному слуги. Благодаря этой поправке я уехал. Киссинджерс был против, он не хотел портить отношения с Советским Союзом. Он настаивал на политике разрядки. Естественно, Никсон находился под его влиянием. Или, скажем так, они шагали рука об руку, нога в ногу. Понимаете, кто под чьим влиянием? Ну, естественно, более того, что Киссинджер, он занял пост и советника по вопросам национальной безопасности, и потом стал еще госсекретарем. То есть он был единственным, с кем Никсон советовался во внешнеполитических делах. Опять-таки напомню, что когда Никсон ушел в отставку, Киссинджер остался при Джеральде Форде госсекретарем. И по настоянию Киссинджера Джеральд Форд отказался принимать в Белом доме Александра Солженицына, который, как вы знаете, был выслан из Советского Союза. Поэтому Киссинджер, безусловно, умный человек, безусловно, человек с высоким IQ, безусловно, грамотный, безусловно, разборчивый, но то, что он левый, Левый республиканец, неконсервативный, то, что его политика умиротворения Советского Союза была политикой умиротворения, это факт. Поэтому мое отношение к Киссинджеру, я восхищаюсь тем, что как он иммигрант, не научившийся без акцента говорить по английский. Он однажды сказал, что только в Соединенных Штатах мог стать государственным деятелем человек, который говорит с таким акцентом, как я. Окей, все это так. Он умночек. Но я его, как э, политического деятеля, с моей точки зрения, он может быть великий, так сказать, дипломатом, еще называйте, как хотите, но меня его политика совершенно не устраивала. Спасибо, Спасибо большое. Принимаем следующий звонок. Добрый день. Вы в эфире. Ой, у меня такой вопрос. А, Все время демократы кричат, что американский народ хочет знать правду, и правду, и только правду. Хорошо, но разве американский народ не интересует, чтобы новый избранный президент, такой как значит, Байден, должен быть некоррупированным? Что плохого хотел Трамп, когда он хотел узнать, коррупированный Трамп или нет? Хорошо, вы считаете, что нет, так докажите, в чем дело, я не могу понять, почему вот эту простую фразу, вы хотите правду, так узнайте, он не коррупированный или коррумпированный. коррупированный, он же вот это хотел, а не что-нибудь другое. Спасибо большое. А, а, окей, прекрасный вопрос. Скажите, пожалуйста, а, а как должны говорить республиканцы? А нам наплевать, что хочет знать американский народ. Наше дело спасти Байдена. Ну, конечно, они говорят, мы выступаем от имени американского народа. В выступлениях каждого из них. People, people, people, мы защищаем интересы. People, people, people. Ну, естественно, ну, дамы и господа, ну, мы с вами взрослые люди. Ну, что, политик будет говорить, я, я, я? Нет, он говорит, я... Народ так-то, посмотрите на опросы общественного мнения, народ за то-то, народ за то-то, все они выступают от имени народа, все политики, кстати, и республиканцы и демократы выступают от имени народа. Теперь то, что касается Байдена, вы знаете, пару дней назад газета Нью-Йорк ну, Таймс очень отличилась, вы знаете, газеты, ну вообще средства массовой информации, особенно газеты, они до выборов, они предлагают избирателям, голосовать за того или иного кандидата. Так вот, газета «Нью-Йорк Таймс», она просто отличилась. Она не могла выбрать одного демократа, которого поддержать, как бы это... Ну, она поддержала сразу двух. Это Покахонтас, правильно? Элизабет Ворон и потом такая дама, по-моему, она сенатор штата Миннесота, то ли меня поправит, если я ошибаюсь. Бухчар, Шмухчар. Я, дамы и господа, у них есть такие фамилии, я их выучу, если они станут президентами или вице-президентами. Мэр будет здесь да я да. не хочу даже знать, как он выговаривается. Если он станет кандидатом в президенты, я выучу, как его произносить. А не станет, так не выучу. Так вот, газета «Нью-Йорк Таймс», даже она не знает, выступая от имени коллеги, за кого голосовать. Дамы и господа, сейчас в Демократической партии разборы шатания. Теперь... Мое предположение, мое предположение. Ну, во-первых, мы все с вами знаем, что демократы ополчились на бедного Берни Сандерса, то есть его поливать кто только не поливает. Вчера в полип включилась Хиллари Клинтон, мистер Кругман, ну, в совершении акта трампист написал анти. Сандеровскую статью в Нью-Йорк Таймс в том, чем ты -то его не обвиняют. Значит, кто может стать кандидатом в президенты, я могу только гадать. С моей точки зрения, с моей точки зрения, наиболее, наиболее опасным соперником Трампа может стать Миша Майкл Блюмберг-Друмберг. Он, с моей точки зрения, может стать самым опасным. Но опять-таки, это мое мнение – чтобы Блумберга, нынешняя демократическая партия, избрала кандидатом в президенты, это, это, это вряд ли случится. 99 шансов за то, что не случится. Но вот что будет интересно, дамы и господа. Если кандидатом в президенты станет либо Берни Сандерс, Крэзи Берни, либо Покахонтес, правильно, да, Элизабет Уоррен, то есть два левых кандидата, два левых кандидата. Блумберг, вступая в гонку, сказал, поставил, объяснил, почему. Он боится, что кандидатом демократической партии может стать левый политик, который, наверняка, проиграет Трампу. Так вот, если кандидатом станет либо Пакафонтас, либо Крейзе берни будет ли капиталист Блумберг? ...расходовать миллионы долларов... ...кстати, он сказал, что он готов потратить на избирательную кампанию миллиард долларов... ...ну, у него, дамы и господа, 54... ...ну, можно 1 миллиард из 54 потратить... ...так вот, будет ли капиталист блюмберг поддерживать социалиста Покахонтас или Надли... ...или крейзи Берни... ...вот меня этот вопрос сегодня интересует... ...что он есть... ...он больше любит Соединенные Штаты... Или ненависть к Трампу перевешивает любовь к Соединенным Штатам Америки. Спасибо, спасибо за вопрос. Спасибо большое, Алексей. А, кстати, фамилия этой сенатора из штата Миннесота Клобушар. Толя, я уже забыл. Да я понимаю, я это понимаю. Итак, мы принимаем следующего. Я сейчас сам себя прерву. Я помню, как Трампа ругали, когда он даму, которая президент и сказал, что не может быть президент с таким лицом, окей, это неприлично, но поскольку, я, но поскольку я не политик, не политик, и я не политкорректный, я смотрю на эту бубушар и думаю, что тетка с таким лицом президент Соединенных Штатов, это же позор, следующий, а, а, а тетка с такими понятиями о Соединенных Штатах это, может? Это, это уже другое, понятие это ее взгляды, так? Мы можем с этими взглядами соглашаться, не соглашаться, но мордочка-то должна как-то выглядеть симпатичнее. Ну да, ну не вышла она таким образом в президенты. Итак, принимаем следующий вопрос. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте, спасибо, что дали спросить. А вот обвиняют Трампа в том, что он задержал помощь Украине на пять недель, да? А вот скажите, пожалуйста, он мог наложить вето на это решение Конгресса? Окей. Okay. Значит, вопрос замечательный. Значит, Конгресс, Конгресс принимает законы, закон об иностранной об иностранной помощи. Закон, принятый Конгрессом, в котором предусматривалась и помощь Украине соответствующими деньгами, был подписан Трампом. Таким образом, на, подпис, на принятый уже закон, который принял и подписал президент, президент просто-напросто не может наложить вето. Он может наложить вето на законопроект, который принял Конгресс. Но когда он уже подписал этот законопроект, сделал его законом, он не в состоянии наложить вето. И, дамы и господа, я хочу в связи с этим может, сказать. Значит, у нас финансовый год в Соединенных Штатах начинается, если мне не изменяет память, 1 октября, окончается 30 сентября. Или, я, может быть, так сказать, я не прав. Абсолютно правы. Сентября начинается в ноябре. да? Значит, вот пока проходит э, финансовый год, отпущенные средства любые, по любой статье, должны быть израсходованы. Если бы, если бы Трамп задержал помощь Украине, скажем так, деньги Украины, когда уже закончился финансовый год, это была бы причина для того, чтобы, ну, сказать, мистер президент, вы ведете себя нехорошо. Но поскольку задержка была несколько недель в том же самом финансовом году, в котором... Это, эти деньги должны были быть отпущены. Это вообще бредовые обвинения. Ну просто бредовые обвинения, но ну, абсолютно антиконституционное. Оно основано на, на полной лжи. Спасибо большое. Принимаем следующий звонок. Очень много звонков. Добрый день. Вы в эфире. Здравствуйте. Добрый а, день. Такой вопрос. Когда мы приехали в Америку, получили грин-карту из Social Security, нас всех э, направили на подготовку к сдаче на гражданство. И когда мы спрашивали, для чего нам это нужно, нам объясняли, что самое главное, что вам нужно, это участие в выборах. Что произошло сейчас с Америкой? Почему люди, которые не имеют никакого статуса, называются нелегалами, могут голосовать? Спасибо, я послушаю вас по радио. Ну, во-первых, это происходит не всюду. Например, в штате Северная Каролина, где я живу, этого просто-напросто произойти не может. Это происходит в основном в штатах. Да не в основном, а только может происходить в штатах, где царствует демократическая партия. Потому что большинство нелегалов, как мы их называем, демократы не любят называть их нелегалами. Они говорят, это иммигранты без документов или еще как-то рабочие без документов. Они считают, это в основном латиноамериканцы. Конечно, среди нелегалов есть не только латиноамериканцы, но большинство латиноамериканцев. Это, как правило, публика, которая поддерживает кандидатов в демократической партии, ну, я думаю, так сказать, в восьми случаях из десяти. Это э, избиратели демократов. И поэтому демократы позволяют этим людям. Ну, например, в, в Калифорнии э, право получить автомобильные права имеет каждый Вне зависимости от того, гражданин, легально он приехал, нелегально каждый. А имея автомобильные права, вы можете зарегистрироваться для голосования. Более того, Калифорния принадлежит к числу штатов, где регистрация для голосования может происходить в тот же самый день, когда происходят выборы. Таким образом, вы сажаете в автобус или в автобусы, или, в бог знает, в поезд нелегалов, которые не имеют, естественно, права голоса, привозят их на избирательный участок, который контролируется Демократической партией. И все эти люди, не имеющие права голоса, голосуют за кандидата Демократической партии. У меня есть конкретный пример. В прошлом году, в ноябре, в промежуточные выборы, происходили выборы шерифа в графстве Лос-Анджелес. Это крупнейшее графство Лос-Анджелес в стране графства, но даже крупнее, чем графство Кук, в котором находится славный город Чикаго. Значит, должность шерифа, это почти, что будем говорить, в графстве, графстве Лос-Анджелес равна должности генерала. В выборах участвовал шериф, генерал, и человек латиноамериканец, гражданин Соединенных Штатов. Человек, который когда-то работал под его руководством, и будем так называть, его чин был, ну скажем, чин лейтенанта, или младшего лейтенанта. Закончился день выборов, генерал впереди, но, говорят, не все голоса подсчитаны. Когда подсчитали все голоса через пару недель, оказалось, что генерал проиграл несколько десятков тысяч голосов. Вот вам как происходят выборы в славном штате Калифорния, где правит Демократическая партия, поэтому нелегалы в Нью-Йорке, в штате Нью-Йорк, сейчас разрешается иметь, получать автомобильные права людям, которые не имеют права легального на жить в Соединенных Штатах нелегалов и имеете автомобильные права, они будут регистрироваться для участия в выборах. И в это... В этом заинтересована демократическая партия. Спасибо, Спасибо большое за вопрос. Принимаем следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Господин Орлов, добрый день. У меня к вам добрый такой день. вопрос. Раз уже пошла тут э, речь о том, э, кто ты такой. Э, э, американец в первую очередь или э, лунатик. Вот э, э, есть такой инспектор ЗХО, охрана защиты от химоружия э, э, Иоанна Эндерсон. Он вышел э, в эфир и сказал, что мой репорт в, э, в Думе в Сирии просто подменили. Не было никакой химической атаки. Э, Трамп об этом знал, но все равно дал приказ э, лупить ракетами по этой Думе. Скажите, вот что я, например, или вы должны делать? Или вскакивать в патриотическом порыве, хлопать в ладоши и кричать «Во, здорово! Во, наши дают!» Или же э, порицать это? Мне просто интересно знать ваше мнение. Окей. Okay. Я, будучи гражданином Соединенных Штатов, это совершенно не значит, что я поддерживаю абсолютно все, что делают Соединенные Штаты. Все, что делают Соединенные Штаты на внутренней арене или все, что делают Соединенные Штаты на внешней арене. Поэтому в данной ситуации не надо руководствоваться гражданством. Гражданин или не гражданин – анализируя тот или иной поступок своего правительства. Ни в коем случае. Я категорически выступаю против любого, кто скажет, если я патриот Соединенных Штатов, то все, что бы ни делали Соединенные Штаты, все хорошо. Я так не считаю. Я патриот Соединенных Штатов, но я так не считаю. Вот и все. Так что, если нас правительство в чем-то надувает, независимо демократическое правительство, республиканское, американское правительство, мы вправе с вами Говорить, что правительство поступило неправильно, это вовсе не значит, что мы с вами не патриоты. Более того, мое мнение, не патриот тот, кто защищает все, что бы ни делала его страна. Вот это не патриот, это лжепатриот. Спасибо за вопрос. Спасибо огромное, Алексей. Итак, давайте подводить итоги и ваше слово. Окей, дамы и господа. Идет суд в Сенате, правильно? Первый суд в Сенате был в 1800 шестьдесят восьмом году. Много лет назад нас с вами не было на свете. Для того, чтобы президент Эндрю Джонсон остался в Белом доме, остался в Белом доме, его судьбу решил голос одного человека. Голос одного человека. Голос сенатора республиканца, который пошел против своей партии, против своих избирателей и против общественного мнения. Через неделю я расскажу об этом замечательном человеке. Всего хорошего. Будьте здоровы, дамы и господа. Спасибо огромное, Алексей. Вы тоже будьте здоровы. И я надеюсь на нашу следующую встречу в следующую среду. Всего хорошего.